Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в диабзоре набор инструментов от компании Ята. код товара YT14501. Ята это профессиональный инструмент, инструмент проверенный и имеет массу положительных отзывов. Начнем с упаковки. Вот такая упаковочная коробка идет сверху на кейсе. Информация, которую указывает производитель, 56 предметов. Рабочий квадрат в наборе 1,4 дюйма, то есть маленькая трещотка. CRV хромвонадневая сталь механизм изготовления инструмента. И CRMO это хромолиденовая сталь. Изотавливается самый внутренний механизм трещотки. Трещотка на 72 зуба. С обратной стороны указывается комплектация набора и где данный набор изготавливается. Такая прокладка идет между двух крышек. И самый обычный поролон. Так, Трещотка. Трещотка маленькая, 1,4 дюйма. 72 зуба, мелкий шаг. С реверсом, быстрым сбросом и фиксацией. Рукоятка комбинированная резинопластик. Трещотка имеет небольшой изгиб. По надписям. Почему мы постоянно в видео напоминаем надписи? Потому что об этих надписях очень много люди задают комментариев при заказе. Не считается если надпись есть на инструменте, то есть логотипы, маркировка, то это значит инструмент не подделка. Поэтому постоянно в наших видеообзорах указываем, что есть надписи на всех единицах инструмента. Трещотка. Логотип на ней Ята. CRV, хромвонадевая сталь и номер по каталогу YT. 0.731. Длина трещотки составляет 160 мм. Отверточная рукоятка длина 150 мм. Может применяться или головки. Можете одевать, также использовать удлинители для трудонаступных мест. Также есть прицелительный квадрат сверху на рукоятке. Сюда можете также трещотку или Т-образный вороток вставлять. Через, а, здесь переходника нет, то есть биты уже идут с переходником на бой. Или использовать как отвертку. Биты далее покажу. Ручка полностью из пластика. Также логотип и ЦРВ, кромонадевая сталь указывается. Кардан 1,4 дюйма скреплен кардан металлическими вставками. Далее переходник. Есть в наборе переходник с 1 4 на 3 8. То есть можете использовать трещотка 1 4 дюйма, головки под 3 8 дюйма, если есть дополнительный набор. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль, головки короткие, длинные и торс. Головки короткие, общее количество 12 штук, 6 граней. Самая маленькая головка на 4 мм. Так, самая большая идет на 13. Шестигранная. Головки торс. Общее количество здесь 6 головок. Самая у нас маленькая Е4. И самая большая 10 мм. Е10. И головки длинные. Общее количество 8 головок. Самая маленькая 6, самая большая на 13. Ну и также маркировка присутствует на головке. Не буду повторяться еще раз. В верхней крышке удлинители. Три удлинителя. Это гибкий 145 мм для трудонаступных мест. И два удлинителя обычных 75 и 150 мм. Единственное, что отличает, здесь удлинители идут шаром. То есть можете работать головкой или битой под небольшим углом. Видите, он входит. Это удобно. Если нужно где-нибудь подлезть, то у нас на месте. Три удлинителя. Так, Т-образный вороток, длина 150 мм. И набор бит. Общее количество 22 биты. Биты идут уже с переходником. И называют еще биты с адаптером. Профили торкс. Шестигранные биты, шлицевые и крестовые. Материал затовления набора. Ромбонадевая сталь. Гарантия на инструмент. Кроме бит, один год, потому что биты это считается расходным материалом. Кейс состоит из двух частей. Скреплен э, пластиковой зависой, внутри металлический штырь. Сам замок пластиковый. Запирание. Легко закрывается. Ширина кейса 26,5 см, длина 18 высота 6 вес набора 1,8 кг. Логотип ЯТА и код данного инструмента. При заказе инструмента, если вы оставляете комментарии на нашем сайте, или подписывайтесь на наш канал, мы делаем дополнительные скидки вам при заказе. Спасибо за обзор. До свидания.